без ключей я так хочу стать ничей пытаюсь сердце спасти читаю ночи и дни но кто из нас победил неважно каждый один не хочет наша река соединять берега целаю гублек песке мы снова стали на вы на память фото в метро на нем уже никого Не надо руки держать, они же будут дрожать последний раз повторим мы же были близки, я не виновата. Если останешься с ней Если отпустишь меня Один раз и навсегда Я не виновата Не надо, нет, не надо Думать о нем, у него другая Не надо, нет, не надо Нет, не надо Втроем Я не виновата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 Если останешься с ней, если отпустишь меня один раз и навсегда упасть, любовь с головой. Не больно, больно одной разбиться пополам и сердце спрятать в карман. Мы поджигаем мосты на каждой розе шипы. Меня не греет пальто. Это как титры в кино. Стреляю восемь. Зачем, если мы? Я не виновата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 Я не вижу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 Я не виновата